Приветствую на фантазийно-нефантазийном канале Шарабара. И это ролик про драконов. Восточных, если быть точнее. Итак, в китайской мифологии много существ, благодаря которым культура страны отличается особенным колоритом и вызывает интерес у иностранцев. На формирование мифологии повлияли исторические персонажи, тотемизм, философские и религиозные учения. Наиболее почитаемое существо – это китайский дракон. Он олицетворяет собой силу стихий, власть императора и неба. Его изображения наносят на дома, ткани и другие предметы. Жители поднебесной почитают дракона как доброе, мудрое и милостивое к людям существо. В честь него даже установлен праздник дракона, который проводится 5 числа 5 месяца. В Китае их называют лун, змей лун а по-нашему по-понятному дракон. По легенде, китайские драконы, и да, их правильнее называть лун, но давайте исходить из того, как привычней и удобней нам. Окей? Окей. Так вот, по легенде, китайские драконы были прародителями драконобитных существ, обитавших в странах Европы, но отличаются от них нравом. Все европейские особы представлены злыми и кровожадными. В китайской же философии дракон это символ энергии Ян, речь добра, которая, кстати, мужское начало чисто к сведению. Я ни на что не намекаю, это все китайцы. Китайский язык содержит в себе множество пословиц и поговорок с участием этих зверей. Данные мифические животные занимают важное место в культуре еще с древних времен. Изображения драконов часто находят при археологических раскопках. Основные племена, образовавшие китайское государство, считали его тотемным культом. Они верили, что он обладает магической силой и сочетает в себе особенности других зверей. Он, по представлениям древних китайцев, не жил на земле, мог взлетать на небеса или опускаться в водоемы. Считалось, что императоры избраны богами для управления государством по небесному мандату. В китайской культуре не случайно такое важное место отводится дракону. Считается, что это волшебное существо, которое было таковым еще в древности. Именно на основе этих представлений были образованы и развивались другие культуры. Еще древние предки нынешних китайцев признавали дракона тотемным культом. Сегодня он остается составной частью культуры страны, всегда появляется на архитектурных сооружениях и в живописи. Примечательно и то, что драконы в Китае это волшебные существа. Древние китайцы считали, что дракон не живет на земле, зато он может подниматься в небеса или погружаться в водоемы, это мы уже знаем. Но. Где бы эти существа ни находились, они являлись могущественными и выступали как посланцы духов или божеств. Императоры всех династий считали, что они сыновья неба, а потому настоящие потомки дракона. Да и простой народ преклонялся перед мощью этого животного, которое до сих пор в Китае служит символом благополучия. В китайских легендах существует мать драконов. Нет, не это. И кстати, это не драконы, а виверны, а сериал Игра престолов» говно. Продолжаем. Мать драконов китайских, ее зовут Лун Му, была изначально смертной женщиной. По преданию, она увидела белый камешек у реки, оказавшийся настоящим яйцом. Из него вывелись пять маленьких змей. Мать дракона растила и заботилась о пяти драконах. Они стали символами почитания родителей, родительской заботы и любви. Лун Му жила в бедной семье, но лучшую еду она отдавала своим детенышам. Они немного выросли. И начали помогать маме. Они были водными духами, способными управлять погодой. Во время засухи Лунму попросила их послать дождь. Все крестьяне в деревне были ей очень благодарны. И нарекли ее, именно после этого, матерью драконов. После ее смерти драконы обернулись в людей и похоронили свою мать. Впоследствии они стали пятью великими учеными. В Китае можно найти храмы, построенные для Лунму. Даже сейчас она является популярной богиней, которая покровительствует детям и родителям. Мифология Китая насчитывает сотни драконов. Большинство из них имеет в своем названии частицу Лун, либо в конце, либо в начале слов. Делим их по цветам. Цин Лун лазурного цвета. Наиболее сострадателен и является символом Востока. Алый Чжу-Лун благословляет озера и обозначает юг. У желтого Хуан-Луна можно просить прощения. А белый Бай-Лун является самым добродетельным и честным из всех своих собратьев. Он отвечает за запад. Белый и запад. Совпадение. Черный Сюань-Лун обитает в мистических водах. Это символ севера. Цветовое разделение соотносится с пятью сторонами света – вода, огонь, дерево, металл и земля. Определенный дракон имеет свои функции и обозначает определенный предмет или свойство, поэтому классификаций много. Древние тексты упоминают более ста разновидностей, в названиях которых присутствует суффикс «лун». Из них выделяются четыре основных Тянь Лун – это небесный дракон, охраняет небеса и его чертоги, которые поддерживают и защищают богов. Он может летать, возноситься к небесам, но с крыльями он изображается редко. У небесного дракона 5 пальцев, в то время как у остальных его собратьев 4. Шани Лун – божественный дракон, способный повелевать громом и держать под контролем погодные условия. Часто китайская мифология изображает его с телом дракона и головой человека. По легендам Шани Лун не умеет летать, но плавает по небу, а за счет синего оттенка кожи сливается с ним. Благодаря отличной маскировке его трудно заметить, поэтому считалось большой удачей, если кому-то это удавалось. Также считалось, что если обидеть божественного дракона, он может наслать на страну плохую погоду, засуху или наводнение. Дилун, дракон земли, контролирующий реки, водоемы и моря, живет в глубинах вод в красивых дворцах. По преданиям, люди, побывавшие в этом дворце, получали дары и возвращались на сушу. Фуцанлун, страж, который охраняет ценные металлы и камни, скрывающиеся в глубинах земли, он обитает в недрах под землей в особых пещерах. Фуцанлуна рисует жемчужины у подбородка. Это знак настоящего богатства – мудрости. Одним из главнейших божеств можно выделить Лейгуна – бога грома, повелителя стихий и природных явлений. Водные духи имели характерные черты драконов, рыб и других животных. Китайцы почитают и верят в каждое мифическое существо. Неважно, какое у него происхождение или пол, какие толерантные. Среди многих духов стихи выделяются основные. Жун Чен – маг, изобретший календарь. Согласно легенде, он возвращается на Землю каждые тысячу десять лет. По верованиям, этот маг может возвращать молодость, восстанавливает старикам их волосы и зубы. Хоу И является сыном верховного бога, лучник и герой. Легенды про него рассказывают о многочисленных отважных поступках, борьбе с монстрами и чудовищами. По преданию, однажды на небе вместо одного солнца появилось десять. Началась засуха. Отважный Хоу и сразил своими стрелами девять солнц-демонов. Богиня Запада подарила ему эликсир бессмертия, но его жена втайне от него выпил эликсир и улетела на луну, оставив мужа умирать от старости. Хуан Ди является олицетворением магических сил Земли. Согласно мифам, этот дух был огромного роста. Внешне похож на дракона, обладал солнечным рогом, четырьмя глазами и четырьмя лицами. Считается, что именно Хуан Ди изобрел ступку, топор, стрелы, одежду и туфли. Внезапно, да? Вообще же, Хуан Ди один из самых популярных духов, который был и искусственным стрелком, и силачом, и ремесленником. Юй. Просто Юй. Этот герой является усмирителем потопа. В мифах его изображали наполовину человеком, наполовину драконом. целых 13 лет он трудился для того, чтобы прекратить потоп. Духи хранители сторон света. Цин Лун, о котором говорилось выше, символизирует весну. Он несет счастье тем, кто видит его изображение, поэтому его рисовали на знаменах. Цин Лун в китайской мифологии это еще и страж дверей. Байху – защитник запада и мира мертвых. Его изображают в виде белого тигра на могилах и гробницах. Считалось, что он защищает живых от нечисти. Джуняо – короче, феникс. Дух-покровитель юга. Сюань-у – это северный дух, связанный с водой. Сначала его изображали как черепаху со змеями. Ой, мама мия. Такова история о азиатских восточных драконах. Ну и заодно парочку китайских героев из мифов взяли. Что ж, надеюсь было интересно. На сим же позвольте откланяться, ставим, жмем, пишем, дзинькаем, брыкаем, как обычно, а я пойду становиться отцом драконов.